Для этой исцеляющей медитации устроитесь, пожалуйста, в удобную позу, сидя, и начните спокойно дышать. Постарайтесь, чтобы ваш позвоночник был прямой. Голова имела опору, макушка смотрела ровно вверх. Придвиньте свой копчик поближе, так, чтобы не было промежутка между вами, той опоры, на которой вы сейчас облокачиваетесь. Также прокрутите поясницу, этот копчик немного вперед, чтобы не было сильного прогиба в пояснице. Добейтесь так, чтобы вам было удобно. В районе поясницы можно положить небольшую подушку для естественного прогиба. Также можно положить подушечки под ваши локти, чтобы вам удобно было руки положить на колени. Поза допускается любая. Можно ноги опустить на, пол, на опору. Можно позе бабочки, лотос, и Как вам удобно сложить ноги. Выпускается их перекрещивание. Если вам очень тяжело сидеть и у вас нет, Расслабляются мышцы шеи, которые сейчас важно расслабить. Можно уже расслабляться и спокойно дышать, опускать. Спокойно, спокойно. Расслабление самом окошечке, по всему телу. По всему телу вниз, до самых кольчиков пальцев ног. Если не расслабляются мышцы шеи, мышцы плечи спины, можно делать Если вы сидите, постарайтесь выпрямить свои плечи сначала назад, потом вниз. И еще раз ровно направить макушку вверх. Сделать вдох и выдох. Снять заколки, если у вас сейчас есть на голове или резиночки. Можно делаю такой легкий-легкий массаж своей головы. Я разрешаю принимать себе целительную энергию. Я разрешаю себе исцеление. Эту медитацию можно использовать в состоянии болезни, болезненной ситуации, с которой вам очень-очень тяжело справляться. Это может быть не обязательно болезнь, просто тяжелая ситуацию в жизни, от которой у вас а, такие болезненные моральные ощущения, также медитация может помочь. Допускается сейчас, если где-то у вас будет напряжение, просто направьте любовь сейчас всю свою любовь, теплое сердце в это напряжение. И с каждым вдохом начинайте новую снова, пропускать расслабление от самой макушечки, каждого волоска вниз, расслабляя свое лицо, лицо растекается вниз, нижние челюсти корень языка расслабляются, глазки закрываются. Ваши ушки тоже расслабляются, и все посторонние звуки только приближают вас к состоянию, к состоянию расслабления и успокоения. Вдох следует за выдохом, а выдох за вдохом. Спускайте ниже поток расслабления в каждом с каждым выдохом ваше тело расслабляется все больше и больше. Уделите больше любви и внимания вашим лопаткам, вашей воротниковой зоне и вашей шеи, особенно мышцам на задней поверхности шеи, вашим плечам, рукам, кистям. Разрешите им сейчас бездействовать, расслабьтесь. Можете сказать всему своему телу и себе, я сейчас безопасности. Я сейчас посвящаю время себе, своей медитации, расслаблению и наполнение целительной энергии. Вдох, следует за выдохом, вы спокойно дышите и позволяете волне расслабления. Опускаться вниз от самой макушки до самых кончиков пальцев и ног. Своим напряженным частям вы можете говорить, что вы замечаете их и вы разрешаете им тоже расслабиться, быть свободными. Направьте сейчас любовь. Ту часть, которая больше всего вас беспокоит. Возможно, это больная часть, больной орган или просто ощущения в теле, в мышцах тела, внутри где-то глубоко или на поверхности. Чтобы вам стало легче сейчас расслабляться, принимать это расслабление, представьте, что как будто тысячи маленьких прекрасных колокольчиков в виде цветочков таких нежно голубых или нежно сиреневых, фиолетовых, розовых и вокруг вас кружаться, по такой спиралике и в хаотичном порядке кружаться и тихонечко-тихонечко звенят, как будто бы волшебные весны звёзды тоже помогает вам расслабляться. И подзвоны этих прекрасных колокольчиков, как звездочки, они летают вокруг и расслабляют, прозваниваются. Те части, которым особенно тяжело сейчас расслабиться. Возможно, вас не отпускают какие-то мысли, значит, тоже прозваниваются свою голову. Только сверху. Внутри просванивать нужно только сверху, как в Эти колокольчики помогают вам расслабляться и дышать все спокойнее и спокойнее. Ваш дух следует за выдохом, а выдох за вдохом. Вы не контролируете свое дыхание, а просто оставляете ее свободно. Можно оставлять внимание на том, как поднимается ваша грудь при вдохе опускается при выдохе. И очень постепенно, когда каждый из вас будет готов, вы разрешаете себе очищение. Здесь и сейчас от ваших низгод, которые сейчас от ваших болезней представляете перед собой волшебный ритуальный нож, у которого идут такие одинаковые лезвия с двух сторон и внизу и вверху. Его рукоятка посередине усыпана самыми красивыми самоцветными. Она достаточно широкая. Сам этот нож светит с таким волшебным, волшебным, голубым, серебристым цветом. И вы берете этот ритуальный нож, поднимаете его над головой. И прежде чем им воспользоваться, вы разрешаете... Себе принять ангельское очищение. Дальше вы у себя над головой проводите круг такой ширины, который вам подсказывает. Это можно делать в медитации, а можно буквально поднять ручки. И над собой как бы провести круг. И как будто бы вы разрезаете над собой небо, вот эту вот границу. Позволяйте с неба пролиться на вас ангельской любви и ангельскому очищению. Чем шире круг, тем больше будет очищение. Но для этого нужно иметь силы, чтобы это выдержать. Поэтому можно сделать сначала небольшой такой кружочек по размеру вашего тела. И вы почувствуете, как эта энергия просто спускается на вас. Можно ее видеть, можно ее просто чувствовать. И это необыкновенное ощущение, сразу появляются какие-то чувства. Где-то чувствуется энергия, возможно, у кого-то в руках, у кого-то на голове. И вы можете позволить этому потоку проливаться. Я разрешаю потоку ангельского очищения проливаться и очищать меня. Можно назвать... От чего? От ваших болезней, назвать вашу болезнь. Или болезненное состояние, если вы не знаете, какая у вас болезнь. Можно перечислить симптомы. Или болезненная ситуация. разрешаю ангельское мир очищения. И позвольте сейчас эти очищ... очищения, представьте, что потоком сливается на вас, вот такая ангельская благодать, очищает ваше тело и все лишнее, что создавало эти проблемы болезненные, сейчас не спускается, через ваш копчик, спускается вниз, и также через ваши ноги, как бы одновременно, кто сидит, получается, это вот вся поверхность ног, которая прилежит к поверхности, и копчик кто сидит и ноги стоят на земле, не в позе лотоса, тоже через стопы, через копчик, все это прям спускается через ноги, копчик вот через нижнюю часть, проходит по всему телу и вокруг, вокруг, также ваше тело, поскольку наши границы тела, они распространяются чуть дальше за да, физическое тело, поэтому хорошо, конечно, этим ритуальным ножом, которым из благодарности теперь отпускаем он исчез уже, а, можно делать шире, но нужно быть готовым. Когда проходит такое очищение, можно почувствовать себя таким без сил, тело очень легкое, практически невесомое, можно даже потерять ощущение тела. Принимайте все как есть, просто дышите. Обращайте внимание на дыхание сейчас в своей груди. Оно поднимается при вдохе и опускается при выдохе. Вы спокойны. И принимаете этот поток ангельского очищения на себя. Очищаетесь от ваших болезней или болезненной трудной ситуации в жизни. Очищаетесь, позволяйте себе очищение. Чувствуйте энергию. Благодарите за эту возможность, себя, ангелов, помогать себе, заботиться о себе – это великое дело, да, и поэтому нужно себя благодарить, поскольку так мы заботимся о своей вечной душе. Забота – это великая благость, которой мы можем себе позволить разрушение поругание себя это очень разрушительные и губительные энергии, которые приводят нас к разным проблемам в жизни поэтому с благодарностью принимайте сейчас тот процесс который вы для себя создали Попробуйте теперь дышать чистым воздухом, который вокруг вас очень чистый, ангельские энергии продолжают вас очищать. Вы чувствуете, что воздух становится чистый и с такими чистыми вибрациями. И колокольчики вокруг становятся еще более какими-то звонкими, чистыми, больше света, разнообразия. Вы видите уже от звука этих колокольчиков. То есть вибрации чистоты усиливаются вокруг вас, такие серебряные колокольчики вокруг появляются, можно их не видеть, а просто слышать, чувствовать их звон, очищающий вокруг, как будто бережная сила вокруг очищает вас, очищает все больше и больше от ваших болезней и болезненных ситуаций. В медитации вы можете сложить ваши руки на солнечном сплетении и поблагодарить себя за эту медитацию и за ангельское очищение, создала ее с любовью для вас в потоке целительных энергий Юлии Сагайтис.